давай. И чё ты сидишь, молчишь? В общем, сегодня мы ходили, находили на анимешный фестиваль. И, и, и прошли туда случайно бесплатно. И что ты, блядь, молчишь опять, а? Это все, он. я не хотел, я хотел... заплатить. Э, ну, ну, просто, конечно. Он мне говорит, Юка мне говорит, типа, пойди спроси, как взять билеты. И я просто подошел и случайно прошел мимо чувака, который билеты проверяет. Ну и все. И потом я тысячи лет ждал Юка, и когда он додумает, что-то пойти. Мне стыдно было, причем там стоял став, который видел меня. Потому что я просто встал, так и стою, жду. Я понимаю, что он проверяет билеты. Но я взял, прошел мимо него кита. Подумал, что я очень плохой все. Ну, просто я очень неприметный человек, поэтому как бы сразу прошел, а ты постринал. Сейчас, сейчас, да. Да, вот, <с вот, <с вот <с мы награбили, короче, кучу фигников приходил. Отлично. Рады. Почему кучу? наклейки журнал? Наклейки за анкету. А, про анкету. В общем, подходит нам мужик и говорит, вы гойдины, типа, запомните анкету. Мы такие, ну ладно. И последним вопросом в анкете было, где вы купили билет? И на этом вопросе я перестал понимать японский, потому что все, что меня беспокоило, это как сказать, что. Как бы выбрать в анкете, где билет я купил, не понимая, где. В своих мечтах. А, еще мы. Да, получили бесплатную банку. Она про бейс. Про женский Четвертый том. Твердый, блять, ну Вот Но это не важно, она не очень интересная, явно такая говняненькая. Но дали нам ее бесплатно за репост по а а, все, а. а, а все, а? А все? Да. А еще я сегодня не жаль. Пока!